Всем привет, ребят! Сегодня вот Марсик 124 универсал. Ну, в общем, а -а -а -а, Леха вот приехал специально. да привет. Он а -а собрал как бы на январе, на пятом. Вот январь здесь лежит, у меня правда сумка. А -а Стоял, как обычно, CAE джитроник э -э, на автомате машина, как бы. Э -э, ну, естественно, с кае -E все это э, очень проблемно. Ну и, естественно, все это пере пере пере Леха перевел конкретно на 5 январь. Ну как, он приехал сейчас, э -э, чтобы. Э -э ну, хотя бы отрегулировать вот холостой и все остальное, потому что смесь как бы не попадала. Э -э -э ну, она беднела. Я же не знал, там, я с подобного конфига все это сделал, но судя по всему, что не проканала. Мотор здесь 102, 2,3 литра. Ну, он 8 все остальное. Ну, как обычно, в общем-то, на, на Мерсах. Почему здесь приборки нет? Ну, не приборки, а торпеды. -а -а Потому что какие-то очень нехорошие люди Передаем привет, если да. вы смотрите это видео Спасибо, что торпеду сняли Стырили пол нашего подкапотного отсека И это нас заставило поставить этот мотор на январь И Вадик сейчас делает из него В общем, работает как часики Отстроимся, когда с лямбда-зондом Будем гонять и наслаждаться жизнью Так что всем привет Рекомендую Вадика, приехал Мотор тряс и еле работал Сейчас работает как часики Обороты даже не плавают Поэтому... Ну да, посмотрим. Ну, Леха доделает, датчик Фас еще не забудь сделать обязательно. Да, да, да, но это по Да. Поэтому тут вот без торпеда автомобиль, потому что вот эти очень нехорошие люди постарались. Непонятно, когда они не успели. Машина стояла у дома же, да? Ну, практически да, она стояла на улице. Вот. Но как-то ребята умудрились снять даже стартер, не снимая выпускной коллектор. Это были очень хорошие ребята. Потому что я подобраться туда не смог. Надо было снимать пустной коллектор и ставить стартер. Так что теперь вот, посмотрите. Можно даже показать, как выглядит э, проводочка тут у нас здесь вся. Да, здесь, ну, здесь проводка, да, рампа. Рампа же она... От этой... Рампа, 9 000. 9 000. да, пускай, 9000. 9000. Она да, с обраточкой, да. то есть тут все, регулятор. Ну, как надо. Слонка заводская, мерседесовская, соответственно, все, все тросики, коробки автомат тоже действуют, все работает. Тахометр, все показания с родного коммутатора можно взять с января, но не стали колхозить, потому что заводской заводская реле бензонасоса стоит с отсечкой на 6200. Оно находится, собственно, там в там аккумулятор. Так что все убирается, все по-заводскому Как видите, единственное, что пришлось колхозить небольшая переходите Потому что крышка, фильтр бокса упиралась рампу Немножко приподняли, но, в общем, ну да, это так, все нормально. Здесь все убрано, соответственно, расходомер Ну, это лопата, как таковая, вот эта марсовская да, все, все, все это убрано, здесь же с потенциометром она ерунды Регулятор холостого хода вот здесь стоит то есть Он как бы подключен, там отдельный, да, отдельный каналчик есть, который, ну, тут под ресивером, ну, грубо говоря, он под ресивером как бы идет, там отдельный канал на все четыре цилиндра И он запитывает, соответственно, как мотор, так? да, все четыре цилиндра как таковые Ну, может быть, меня плохо слышно сейчас будет, потому что я рекордер аудио забыл Моторчик все-таки температуры поставили сюда. Многие не знают, где Морседайсе поставить датчик температуры. Вот поставили его сюда, очень удобно. Здесь идет поток набегающий, соответственно, он очень хорошо его контролирует. Ничего не надо врезать в опускной коллектор, все очень удобно. Все небольшая ну, да, фрезеровка, нарезка резьбы, и он, собственно, хорошо встает. Да. Так все остальное, в общем-то, ну, катушку потом, я думаю, переделаешь, поставишь куда-то. Eso, Потом, когда шланг. поставим, э, переделают рамдер под датчик пасса, соответственно, скорее всего, катушка переедет сюда, может быть нет, потому что по большому счету там она никому не мешает, она обдувается, нормальное охлаждение ну, идет. Ну, слушай, она по факту она не греется никак. Она... Я не вижу смысла ее куда-то переносить. Просто ну, она... он не на шланге за будет. Слышь, живет, кстати, отлично. Ну, да. Кто хозяин этого автомобиля, Станислав Андреевич, ему привет большой. Он очень, кстати, находит интересное решение. И вот решение с этой катушкой. Мне бы даже в голову не пришло. Я бы пытался ее прикрутить куда-то на на поставить? Если... Ну, ее можно поесть на моторный щит, да. соответственно. Ну, посмотрим, как бы. Сейчас задача была все это все-таки собрать, потому что. Как Я читал на форумах, все это вроде делается быстро, а когда начинаешь руками делать, появляются нюансы, вопросы. И Вадику он звонил сколько раз, поэтому все не так быстро. И я теперь понимаю людей, которые говорят, там, за нормальную установку 50 тысяч, как бы... Ну, это, это у меня это уже не мог, да, да? не вызывает вопросы, Почему? Потому что я вот руками ощутил, насколько это все проблематично. Все не, не просто, на самом деле. Да. Да. Да. Дальше положение колена вот там стоит. Ну, не знаю, слышно, не слышно. Э, ну и реперный диск нарезан, да. все четко отпозиционировано на начало двадцатого зуба, то есть передний фронтовый. Э, ну, в принципе, все работает нормально. Смесь, ну не смесь, поправочку я поправил. Э, все ровненько работает, холостой хороший, обороты не сильно не просаживаются, если драйв включать или э, задний. Вот. Ну как нормально все. Да, дат здесь стоит. 037 это аналог 004 и он же как бы вот газелевский только это нормальный как бы вариант э, рабочих коммутатор они... я кстати аналог купил за 70 рублей да коммутатор там брать там они по факту все нормально коммутатор работают. который ты прислал да да, Но, да да а если оригинальный брать он стоит не, 2 тысяч, оригинальный... а этот коммутатор а мы всегда 800. мы всегда ставим какие-нибудь там неоригинальные вот он здесь стоит кстати вот этот, да? Да. да, да. Голубенький. Да, да. А что там за производитель? Слушай, я тебя потом. Ну, Без код. разницы, их там хугая там э, до хрена кто делает. Ну, То есть. ну вот. В общем, э, Лёха сюда делает. Э, ну и потом мы будем откатывать это, ну, в ближайшее время. Снимем в виду. Сегодня, завтра, я думаю. Сидел. Да, мы и откатаем. У нас тут погода, правда, мерзотная. Сейчас вот дождик идет, наверное, на объективе даже, видите, на защите на стеклышке, чтобы капельки есть. Что-то похолодало вообще прям ужасно. Это у нас сегодня 18 мая. <связано> Такая <опять>, температура. Лето? <связано> ну, Лето. Так что, в общем, ребят, всем пока и до новых встреч. И не забывайте ходить под видео. Там ссылочки на драйв, контакт, там все эти колокола, нажимайте, кнопочки и все это всем, всем привет, всем пока. Приезжайте. Да. Счастливо. Пока.